Привет! Ты на канале «Мистическая корпорация». Мое имя Тимофей Данишевский. Друзья, сегодня мы посещаем дом, в котором происходили странные паранормальные явления. А то есть двигалась мебель, посуда передвигалась, шкафы все прочее. Люди слышали, которые жили здесь, очень много, очень много разных звуков. У них пропадали вещи. Сегодня я приехал в этот дом, чтобы проверить, то, что здесь происходило, правда ли это или ложь, не слишком ли люди напридумывали себе это в голове, чтобы просто как бы позвать меня сюда, потому что это сделал один из подписчиков. Собственно, сам дом э, состоит из э, двух, трех, точнее, четырех комнат. Это вот это вот, собственно, зал, э, что-то наподобие кухни, там стоит печь, э, на улице есть э, что-то вроде колодца, ну, вернее, колодец. Там погиб человек. Мне точно сказали, что там возле этого колодца погиб человек. Не знаю, ли утонул, ли при каких-то других обстоятельствах. Точно сказать не могу. Друзья, я вам сейчас расскажу, что примерно будет здесь происходить сегодня. Пока я нахожусь здесь уже пару часов, допил свой вкусный чай с термосом. Ничего, никаких звуков, абсолютно никаких проявлений паранормального не происходило. Я думаю, что сегодня я оставлю здесь камеры а, в этой комнате, в той комнате, и просто буду сидеть, а, там есть диван, на нем буду сидеть, и просто наблюдать за тем, что происходит в этом жутком доме. А, что еще могу сказать? Сейчас я покажу вам этот, собственно, дом. Мы пройдемся по комнатам, я покажу вам, что здесь да как. Выйдем на улицу к колодцу и я думаю, я буду расставлять камеры и уже начинать свое исследование. Так, сейчас я переверну камеру, беру свет, здесь вот такое вот старое жуткое зеркало. Окна все занавешены, Я не знаю для чего это. Понятия не имею. Так. Вот такая печь здесь. Друзья, поменяю камеру. Камеру и светлым местами из рук. Потому что испытываю слегка дискомфорт. Собственно вот здесь я буду сидеть, камера номер один примерно будет снимать как-то вот так. Еще один шкаф. Здесь есть кто-нибудь? Заметьте, что здесь есть икона. Но все равно это не мешает происходить здесь паранормальному. Так вот такая -то комнатушка. Тоже зайдем сюда. Так, чисто по-быстрому, чтобы понимали, света здесь нет никакого. мы отправимся, собственно, к полотсу. Полоса, друзья. Вот у этого полоса погиб человек. Там наверху есть еще какие-то сараи. Вот тот самый полозец. Я думаю, сейчас я буду расставлять камеры, так как сейчас на улице холодно, оборудование удержится не слишком хорошо. Так же, как и поп-банки, которые я прикупил. Сейчас буду расставлять камеры, друзья. И посмотрим. Будем ждать проявления паранормального. То, что говорили люди об этом месте. камера 3 записывает Ну что, друзья, собственно, сейчас мы будем ждать, время уже за полночь, у меня все наготове. защиты сделал, единственное, нет соли, но передвижение предметов, вы сами понимаете, это либо полтри есть, либо неупокойная душа, возможно, даже, что это домовой, не будем торопить события, я думаю... провести ритуал со свистком для начала и посмотреть что будет, потому что время подстать тому, что активность должна быть уже максимальной. Ритуал со свистком я сотру, то есть вы не будете слушать этот звук, Так, друзья, я провел только что -то ритуал со свистком, вот. теперь остается только сидеть и ждать. А, насколько, насколько мне сказали жители этого дома, что в открытую они не видели никаких явлений, видели лишь только то, что а, вещи меняли свое положение, что пропадали вещи, спустя какое-то время находились. А, я думаю, что какая-то сущность играла просто или, точнее сказать, наверное, шалила там, что-то в этом роде. Пока я вполне комфортно ощущаю себя здесь. Есть какой-то внутри а, небольшой страх, возможно, тревога. А, трудно сказать. Вот, ну а пока будем ждать. попал уже сколько времени прошло попав все тихо я думаю не попросту ли я сюда приехал похоже началось скрипка соседней комнаты я немножко подожду, вдруг это все усилится. Друзья. куда был Ну, вот, друзья, первые признаки. Походу, нам с вами действительно удостоилось честь понаблюдать сегодня. Так, ладно, оставим от комнаты в покое. сейчас были шумы из соседней комнаты ее подозревают что это шкаф конечно не знаю но придется проверить камеру камеру третья потому что другое скрипеть могли только шкафы кресло на своем месте Давайте нам к сходим еще раз. Может быть, пока я здесь нахожусь, она не может в полную силу дать. Кстати, а, давайте, знаете как по Я прикупил, они в паре шли, две камеры. Ой, две камеры, <laughs> две рации, извиняюсь. Мы сейчас включим одну из них. Одну из них просто уберем в сумку. Пусть лежит там, потому что он не начнет. Отлично. И пока тишина. Давайте мы с вами пока в подвал прогуляемся. Ой, подвал. Подвал там выше есть. Я ходил туда. А, проверял, но туда не спуститься, потому что он весь обрушенный. Туда ни лестницы нет, ничего. Мы сходим к, с вами сейчас к колодцу. Оказалось. Сходим с вами к колодцу. И посмотрим снаружи, что у нас. Давайте мы с вами пока подвал прогуляемся. Ой, подвал. Подвал там выше есть. Я ходил туда, проверял, но туда не спуститься, потому что он весь обрушенный. Туда не лестницы нет, ничего. Мы сходим с вами сейчас к колодцу. Казалось. Сходим с вами к колодцу и. Посмотрим снаружи, что у нас. На улице тоже все тихо. длину в этот колодец друзья давайте кстати я вам покажу этот сарай это у нас камеры стоят в доме по словам жильцов происходит в их отсутствие поэтому пока с вами поднимемся и вам покажу этот подвал Вот, подвал там уже но ну, никак туда не попасть потому что он обрушенный двери там закрыт сейчас мы обойдем с вами дом Я домик еще покажу вернемся снова ожидать того что происходит потому что первые первые явления уже появились Есть звуки внутри, друзья. О, черт. И Очень мощный. Как хорошо, что я вот раз камеру поставил. Пусть камера записывает, пусть камера записывает. Мы, мы тоже пройдем туда. внутрь послушаемся там творится Так, раз, друзья, у нас разрядилась хлам. Походу сущность подпитывается от приборов. Так, тут у нас ничего не изменилось. Что же еще, может быть, провести еще раз со свистком летового? Но я думаю, это будет излишне. Свет попробую включить. Свет, свет у нас минус. Нет. Вот это, да, и как. Походу он не хочет, чтобы я уходил отсюда. пожалуй я дверь теперь закрывать не буду свет у нас умер Дай какой-нибудь знак, стукни два раза. Если ты здесь, стукни два раза. Чёрт. Чёрт. Друзья, что друзья? перевернуть такой, такую такую вещь перевернуть и какую силу нужно ну, в зеркале или в этом дело Тут много зеркал так-то по сути так, я думаю, надо, нужно этот свет забрать, раз он не работает. Друзья, сейчас мы увидели с вами, что здесь что-то серьезное. Раз она не проявляла тогда никакой активности, значит. Сейчас, когда люди покинули это место, оно просто превратилось в капитальное зло. Только такое объяснение я вижу происходящему. Думаю, мы сюда еще вернемся, в этот дом. По-любому. Но я досижу до последнего. Подожду, что же будет еще. Я надеюсь, что он себя еще сможет проявить, эта сущность. здесь есть кто нибудь Ну что, друзья, я здесь находился еще пару часов, полное затишье, после того, как вот эта сущность выдала максимум. Я думаю, нет смысла здесь больше находиться, но мы обязательно с вами сюда еще вернемся, поэтому двух часов вполне было достаточно. Я проводил еще раз сеанс со свистком, ритуал со свистком, вот. и одна из камер уже села. Я думаю, что больше ждать сегодня ничего и не стоит. Сейчас я собираюсь и отправляюсь домой. И думаю, что в скором времени мы еще посетим этот дом. В любом случае посетим. Всего доброго.